Здравствуйте. Сегодня я решил рассказать, как использовать цифровую электронную подпись под Mac, о софте и немного о том, как пользоваться им. Соответственно, мы должны скачать программное обеспечение. Программное обеспечение у нас скачивается с сайта CryptoPro. Это у нас CryptoPro CPS, CSP. Значит, 4.0 это нужно для системной работы с подписью. И, соответственно, я вот подобрал себе uh, Trusted e e -sign, uh, да то есть uh, доверенная цифровая подпись от uh, компании вот, «Цифровые технологии». Uh, стоит недорого, uh, стоит порядка... 2700, это пожизненная лицензия, соответственно, поддерживается macOS 10.09-10.12. Ну, насколько они там активно будут ее обновлять, мне судить сложно, но меня это устраивает. Соответственно, после скачивания у нас данного софта, у нас появляется, в общем-то, несколько файлов. Один из них вот, называется Macos Uni архив. В нем после распаковки лежит дистрибутив CryptoPro. Соответственно, что касается вот, производителя цифровой подписи, приложения да, доверенное, то там скачивается сразу пакетный файл. Его запускаем. Ну и в общем, он готов к установке. После установки у нас первое, что необходимо делать, это устанавливать, устанавливать электронную цифровую подпись. То есть, софт для электронной цифровой подписи. Перед тем, как устанавливать приложение, которое работает с всем этим. Да, то есть, у нас CryptoPro устанавливается, потом вот я устанавливал. Вот это вот приложение Trusted. Значит, после установки и первого, и второго, ну и, соответственно, подключения к компьютеру самой флешки, у нас появляется вот такое приложение, которое, ну, фактически поделено на три основные функции управление сертификатами. Да, вот, допустим, у меня тут видно, что флешку он видит. Отлично все соответственно шифрование данных но вот с точки зрения как бы, юриста да и работы с моим арбитром наверное это не совсем то что надо а вот электронная подпись это самый популярный вариант соответственно здесь у нас ну практически ничего не настраивается здесь вот у нас выставляем b64 Сохранять подпись отдельно, то, что требует арбитраж. Добавлять время подписи. Ну и папка, в которую подпись складывается. Фактически файлы, к которым надо подготовить, подготовить подпись, они вот в этой части окна приложения сюда либо перетаскиваются, либо выбираются уже из папки вручную. То есть можно и таскать, и подписывать. Можно выбирать. Соответственно, вот такое приложение у нас есть. Я им пользуюсь. Ну и, наверное, если оно будет работать в дальнейшем успешно, наверное, пользоваться и буду. То есть, 2700 за приложение, 2700 за CryptoPro, ну и флешка там, кому как повезет. Энное количество денег тоже стоит с цифровой подписью. Итого, вот бюджет, ну, надо быть готовым потратить, наверное, на это все, 1078. И связка будет готова для того, чтобы работать в мой арбитр. Подписи делаем, ну, и потом поштучно по файлам загружаем. Как, в общем-то, привычно, просто в моем арбитре мы дополнительно подгружаем еще файл подписи. И файл подписи можно подгружать не для всех документов, а только там, для избранных. Ну, понятно, что мой арбитр уже требует для арестов обеспечительных мер там, и прочих мероприятий, карательных электронной цифровой подписи. Но сейчас можно доверенности, допустим, исковое подписывать электронной цифровой подписью, а все остальное загружать так картинками. Поскольку арбитраж сейчас сильно напрягается только с обеспечительными мерами, ну и в принципе с подтверждением полномочия обращающегося. Поскольку были случаи, когда недобросовестно стороны это использовали. Вот так вот я использую цифровую подпись. Соответственно, еще раз сайта назову. Производитель вот, приложения самого, которое придется использовать. Да, это trusted.ru, ну и CSP, CryptoPro, ну, CryptoPro, наверное, все знают уже, CryptoPro.ru. Соответственно, там качаем этот, этот вариант приложения под Mac, устанавливаем, потом Trusted ставим, втыкаем флешку, ну и все работает. По крайней мере, у меня работает, встало все без проблем. Единственное, что ребята с лицензиями да, вот к этому приложению, они дополнительно высылают лицензии, которые... Файликом вот так вот выглядит, ну и потом в этом приложении можно уже, но ну сейчас я еще полную не подключал лицензию, вот ввести ключ, да, то есть под, подключить вот эту лицензию можно будет уже по времени. Производители, они на самом деле дают тестовый режим порядка 10 дней, то есть в принципе, вы можете проэкспериментировать и потом принять решение о покупке софта. Криптопро я еще не покупал, но у меня пока все работает. Вот. Но, ну, видимо, там в ближайшее время придется озадачиться покупкой криптопро. Вот. На этом все. Вот так вот я использую цифровую подпись. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.